Рада видеть вас на моем канале, который забыт. Всем пока! Сегодня мы снимаем с Лисой. Эдвент календари. Мы очень хотели, очень просили. И сегодня мы посмотрим на вот эту барбу. Ты скучала по барбам? Офигеть, как я скучала по барбам. 150 миллионов тысяч лет не видела барб. Эдвент календарь. Последний раз опускалась да. в том году. В этом году другая чика. Поэтому давай посмотрим и разденем, а потом оденем ее. О, да. Сегодня, кстати, у нас пляжная девчонка. В тот раз у нас была клубная. фэнси а сегодня пляжная. Давай Субтитры... мы просто поехали на Мальдивы или в Дубайск. Везет же некоторые. И мы такие, которые... Главит, нас не не пускают. Единственное, что я сейчас сделаю, это я вытащу вот эту стикер, чтобы мы с тобой не подглядывали, что там лежит. Ладно. Я вижу Барбу. Барба. Барба у нас, по-моему, под номером 24 аж. То есть в самом конце? Ах, нет, вот 24 вот. А, значит она первый получилась. А, да. А. Все, извините, я такой. Ну что, давай тогда по очереди, так как ты гость. Честь открыть бар выпадает О, тебе. Ой, же мой. Слушай, она прям секси. Ну, что она она такая, прям такая да. классическая. Нужны ножницы. Ножницы, да. Ножницы. Всего 69 рублей. Все. Доставаешь Линдру. О. И... О, слушай, она же опасная. Фига, типа у, у нее, нее такая вот просто будси бразильская, она качала. Слушай, мне очень нравятся ее волосы, очень красивые. Немножко они засалены, засаленные, но в целом красивые. Ну она просто, у нее масло на волосах, она же солнечная. солнечная, чика. Слушай, ну она такая прям. Я пыталась проверить ее. Да, мне тоже было это интересно. Ну она какая-то пистальная, какая-то жирновастая, да? Он мне нравится. А, я так понимаю, у него обычный человеческий, типа, аля параметры, Подожди, по-моему, это из, из той серии, когда они, типа, перестали делать. Сейчас, же, раздевание происходит. Люди... Смотри, у него, типа, не супер огромная грудь. И реально у него, ну, обычная, типа, талия человеческая. Нееет, я хотела не человеческую. О, контент. Ты можешь своего черного друга к ней поставить? Нет. Почему? Он не для нее? Нет. Ладно. Нет, у нее буквально там черный друг стоит. Черный друг лучше старых двух. Барба хорошая, мне прям нравится, у нее даже тут купальничек такой качественный, прикольный, такой, пококетничать. Открывается, два. О май Самое время туси-джуси на тусе, туси-туси на туси. Бам-бам-бам-бам-бам! Бам. Ну, мне кажется, они и не идут. Ну, она выглядит просто. Дешево она Дешевка Как дешевка Дешево! Поставьте лайк на это видео И подписывайся О, Умирание Давай цифра, цифра 3. 3 Ой как тяжело открывается Давай я помогу А ты умеешь Оторывай. это делать Вау, это? платье кажись платье. Парео Это парео, давай, надевай парео Блин, она реально стала дешевкой. Когда хочешь быть фэнси, но ты не можешь. Она типа, она колхозница. Колхозная женщина, норм. Ну но она Блин. очень, она очень прям, ну она вот до этого была секси, а сейчас она стала Ну я согласна, очень... что выглядит прям плохо. Очень плохо. Давай посмотрим, может что я оденем, она будет выглядеть менее плохо. Цифра 4. Вот цифра 4, тут что-то маленькое. Какая-нибудь псина будет. Почти. СПФ-крем. Она выглядит смешно. Это очень... А куда это ей надевать? На руку, наверное. Все же ходят с морской звездой в руках. Лайфхак. ребята. У нас тут миниатюрки. Это маленький СПФ-крем. А у тебя что? Морская звезда. Типа, зачем человек с собой? Это морская звезда. Морская звезда. зачем? как, привет, у меня морская звезда. И я такая, шайн-брай, лак-найма. А! поняла! Это смотри, это же комплект. Типа тут идет крем. Она намазалась кремом, а одно место не помазала. Она туда положила звезду. Оно загорело, и у нее стала звезда. Морская звезда. Ну, да, она ну, в принципе рикмуется. Да, звезда. Цифра 5. 5. Ну, она нашла. О, большая, смотри, какая пятерка. О, вау! вау! Вау! Вот это, это очень красивое! Она да. да. Или она просто сломана? Мне кажется, она просто слеплена. Да, она просто... Нет, она ну, открыла. Я не понимаю. Ну, ты, ты ее открыла. Ладно. Ну, в общем, сумочка. Но она очень прикольная, такая пляжная прям. Мне сумка, кстати, нравится. Ну, типа, реально сумка очень круто выглядит. Она прям такая, прям пляжная. Угу. Ну-ка. Пляжница. Профессионалка. Угу. Неплохо. Неплохо. Поехали Уже как-то градус повышается. Пока а, что моя фаворит морская звезда. Звезда. Звезда. звезда. Надорвала. Это очень плохо Она теперь донесистка а, да, она, она реально колхозница Она реально колхозница Я все понимаю, но почему цвета не сочетаются Можно же, да, козырек какой-нибудь там, Не знаю, тоже розовый, прозрачный, розовый, пластиковый Да, какой-нибудь там, ну типа вот как очки Она даже не держится на башке на ее. Бесполезная вещь если в том году у нас получилась какая-то более-менее сексуальная женщина, то тут у нас какая-то реально колхозница, которая надела это. все, что было у нее в гардеробе, и пошла на пляж. Ну, все самое дорогое сразу. Модница мамкина. А, нормально. О, ну, наконец-то, скотинка появилась. Зачем на пляже щенок? Приносить мячик? Блин, Нет. ну ты, кстати, если бы ему в рот можно было с звезду, было бы здорово, но нельзя в рот. Мне кажется, можно ему на хвост надеть звезду. Эх, жаль. Ну, кстати, хочу сказать, что игрушки просто дурацкого качества, абсолютно, ну, честно, объективно. Ты что, вот собака. Да, чем в киндер-сюрпризе. Да, ну. Зато... А сказать, у нее крутится голова... Вот у нее ничего не крутится, это просто хрень. 8 надо. А, восемь. Вот 8. О, боже. Зачем? папа па па па па Теперь у нас есть и звезда, Ира, и, и, и, и ракушка. Нет, ну это сумка. Это сумка, да. Так зачем ей сумка с сумкой? Это реально все лучшее сразу, все свое ношу с собой. О, это чтобы вот так ходить. Господи. Все, что было, то и взяла. Я а буду знать, стен. что профессионалка. Но а бы она... уже потеряла, девочка такая. Она много работает. Очевидно. Ну блин, она прям богачка, у нее две сумки. И она собака. Была... А, это сумка для собаки, чего мы с тобой тупим? Это псины. <смех> да, сумка. это поджопная сумка, чтобы анус закрывать, да, собаки? Чтобы она не хотела и светила задницу своей. всякие свои. плохие собаки не смотрели, да, на пупку. Ну, какая, какая очередная хрень будет людей? Вот девять. Давай, ой, ой, блин, вот, срывай вот, башку. Это... А да. я срыву. Господи, это еще один наголовник, но да. это да. прям вообще колхоз. Господи, что за бубон? бабушкин бабон. Блин, ну какая ж хрень-то? Она еще такой дешманский пластик, отвратительнейший, но в современной психологии позволяют сделать менее гадко, но бабон. блин, пока что та Барба в прошлогодние была лучше, чем у эта. Она несравнима, хорошо. Вот где вот такие вот костюмы пляжные? Вот хороший лук. Да. Но его нет. А у нас вот это была, по-моему, в прошлом году. Да, у нас вот это и была, если ничего не путаю. Да. Ази, это кокосовый... Кокос. Ладно, кокосовый кокос. А что? 9? 8? 10? Ну, 10, 10. Вот 10. Что вы знаете о разочаровании? Опа. Так, мне кажется, она что-то нормально, да? Опа, опа, одежда! Подожди. Что о, это? это ужасно. Это что? Это топик. Это вот платье сначала. Подожди, мне тогда ее придется раздеть? Придется раздеть. Так, не смотрим, вернулись. Цензура. Так, ребят, не смотрите, пожалуйста. А За пивом сойдет. Барба что-то меня пока разочаровывает. Вот ну, вот мне вот очень вот. -то в том году дальше. мне понравилось больше. Я а? не подерживаю. О, это, это, это, это, это низ. Это мы сейчас ей Подождите. штаны наденем. Подожди, это штаны. Подождите. Я уже руки подняла. Давай, такая пляжная профессионалка сделала. Лука. Ну ладно, это уже выглядит неплохо. Ну так уже получше, кстати, выглядит лук. Ну, но все равно, какой-то стиль такой очень старый. Ну, что-то, как в моих политическом ходу календаре, какие-то нераспроданные mm -hmm. вещи с Барби, там, не знаю, с 2001 года. Mm -hmm. Они такие, ну, сейчас положим. Современные дети все равно ничего поймут. Какой кринж? Кринж. Просто я, я в шоке, ребята. Так нельзя делать. Нельзя делать. Это очень плохо. 12. А, цифра 12. Вот она, рядышком, рядышком. О, наконец-то обувь! Конечно же, стрепухи. Фиолетовые. Фиолетовые стрепухи на пляж. Ну, в целом, да, валидно. Каблуки мягкие, чтобы в песке не застрелова. Кстати, на полуках тоже написано букву Б, чтобы мы наверняка точно знали, что это все-таки Барба. Б. Нет. Почему, это не барба? Низко, почему такое низкое качество всего? А ты отстой. Ну, типа, это просто не положи с Алика. И этот календарь этот не стоит 500 рублей. Не, обувь мне, типа, нравится. Она красивая. Но каблук прям вообще мягкий. Могли бы сделать его потверже, чтобы он был тверденький. Ладно, цифра 13. О, блин. О, нет. Это так плохо. Это просто, ну, очень-очень плохо. Очень плохо. Мне нечего сказать, кроме слов. Это муха. Это муха на эту Ладно. Плохо. Кардиби отдыхает. Ай, что так плохо? Так. 14, 14. Вот, 14. Что-то большое. Еще одна сумка. Ну, это уже почти Луи Витон. на сумку Валентины. Нет, это больше похоже не на Валентину, а на Алиэкспресс. Рынок. Рынок реально. Так, как она надевается? Вот так? Типа. А она Ага. у первое имя? 15. там что-то о, о, о, о, новая одежда, новая одежда. Когда раньше времени рада, джинсовочка. Нет, подожди, о, это, о, это, это косуха. Вам те, вот она, она кстати, нет, прикольная. прикольная. Она, кстати, очень крутая. Она вот, реально прикольная. Она прям крутая. Косуха класс. Косуха самая сейчас топовая, что нам вообще На приколос. пляж все ходят в косухе, поэтому наша Барба тоже пойдет на пляж в косухе абсолютно точно. Что валидно, валидно, валидно <мес> ну косуха прикольная Нет, она прям очень топовая Ну, ну ладно, нет косуха хорошая Косуха не ее... топ, она прям такая ладская. Наверное, все деньги ушли на, на косуху ну, Надо же на что-то было потратить ее бюджет она, она как будто бы даже спасла немножко ситуацию <мес> теперь, <как> <мес> она, <мес> Да, просто да Теперь она такая Как будто с клуба девка Слух, <мес> Господи. Так, что у нас дальше так Крылья шестнадцатый. Что-то маленькое. Ой, шаги. Эти прикольные, кстати. А у нас такие с тобой были в прошлом году, только серые. Точно! Да, да, Точно, да! Точно да, так были только серые. А у тебя кукол осталось с того года? Да. В шкафу стоит. О, надо будет ну, сравнить. Да. Ну, кстати, выключить. Черный класс. Мне нравится. Вот это мне нравится. Под косуху сейчас тут вот хорошо зашли. Они. Да, вот эти прямой. И сухорские. у них даже каблук более такой твердый, чем у этий. Потому что это писька какая-то. А он повыше, кстати. Белая писька. Давай дальше. И номер семнадцать да семь. Вот он. Я. В ногах. Для фурт Фу. Фу. Зачем все испортили? Зачем? Там еще что-то. Браслет, блин. Еще один браслет. Зачем все вот взять и вот настолько испортить? А да. почему оно реально все какого-то разного цвета? Кстати, такие украшения были модные, не помню, в каком-то, по-моему, в 12 13 году. Вот такого плана. Но это очень несовременно и так уже не носят. Типа дечательно, полное дечательное. Кошмар. Это кринж. Да это реально, я так одевалась, когда мне было 5 лет. 18-й номер. Теперь ты хотя бы понимаешь, зачем тебе дали украшения? Обосновано. А в прошлом году не было так много сумок. В прошлом Такой году было не две, по-моему, сумки. Это много костюмов было. Я думаю, этим все сказано. Я думаю, больше ничего не надо добавлять. Ничего. 19, получается. 19 номер вот он. Под плечом. Под плечный номерок. Ну и еще одни очки. Но, что... кстати, мини-кринжовые. У нас в том году такие были, по-моему. Кстати, по-моему, да. Поэтому они мини-кринжовые. Mm -hmm. Она на ломчуку терпохожий. Но по какой-то причине Барбе эти очки не идут. Они абсолютно не ее модель, а Я теперь училка. Ну, что-то я не знаю. Пока что мне он прям вообще календарь не заходит. Мне тоже не нравится. Даже как-то разочарование какое-то испытываю. В этом году был лучший, значительно. Он прям кайфовый был. 20-очка, да? О, новая одежда. По-моему, это вот это платье. Если вы видите, вот это платье. Вау. Ну, слушай, оно прям секси. Нет, платье классное, и блестяшки такие. Как мало нужно, на самом деле, для счастья. Просто, просто какого-нибудь блестящего херни. херни. Красивое платье закинуть. Ой, ну слушай, в этом платье оно получше выглядит, чем во всем остальном. Слушай, даже просто бабон снять, честно. Нет? Нет. Ура! Наконец-то сняли бабон, а не удивили. Ну да. Так, хотя, хотя бы, так норм. она очень даже сексуально стала выглядеть. Посмотрите. Женщина мечта. Хорошенькая, хорошенькая. Единственное, она чуть помята, но я думаю, оно разгладится. Не, очень красиво. Да, очень. Вот платье хотя бы можно чуть-чуть занести плюс-минус в современное что-то. Ну, кайфово. Давай дальше. 21? 21 очко. Ооо. Ну, кстати, вот даже вот это украшение выглядит лучше, чем потому то, Потому что, что... цвет да. нормального, серебристого. Да. А не какое-то банючее зеленое, Но стрёмное. под это платье, оно ну, не идет. Вообще Тут все-таки под это платье надо быть без бижутерии, потому что ну, она портит все. Я согласна с тем, что здесь не нужно. Здесь не нужно. Ну, мы его снимем, потому что мы хотим. Мне оставить. понравилось, да. Она. Я хочу вот так. Красивый. 22. Гуси липтик, как говорится. боже. Еще одна сумка. Блин! Реально до да хера сумок, в том году не было. Mm -hmm. Николаевич ну, очень дурацкий, он прям вообще фу, он прям супер отстой. Он очень такой маленький, противный, не открывающийся, хотя... Нет, подожди, он. Не, подожди. Не, не. Это он поломанный. Он, он очень хреново сделан, как-то сумка мне тоже показалось что она он может обрываться, но нет. Он Вот он. Ну что здесь? Что ли, еще одна сумка в форме Серьезно? А ну это открывается, реально. Есть... Нахрена столько сумок? Нахрена? Зачем она? Тут нет крепления. Видишь, а -а -а. вот оно здесь должно быть. Но его просто, в принципе, они не сделали. Господи, бриллиант. Какой кринж. Открываешь. Это сумка? Я буду орать. Нет, это были ботинки. Еще одни ботинки. Но я их даже надевать не хочу. Они мне не нравятся. Там была еще цифра. Еще было? Да. 25. Разве? Да. А, Внутри выкинула, настолько не понравилось, такая выкинула, швернула. Давай. Ну, в принципе, можно. Можно было выбросить, честно, кольцо. Давай, сейчас. Кольцо. Сейчас вот на этот налезу. На на Пришлось тебя кольцевать. А ну тебе идет под серебристое твое. Я не знаю, что мне сказать, но у меня теперь а, вот такое вот архи кольцо. Не, не Ладно, не принесу. Она у меня в шопе стоит и не достану тупо. Давай я подснимем с камеры, да. А я ее там даже не найду. А, я не буду все Извините, ребят, мы не будем подснимать, поэтому придется вам посмотреть придется видео. Придется посмотреть года. прошлое видео. Я ужас. Можно пойти. Можно. Я ужасе. Это было ужасно. Но вот такой вот адвент-календарь с Барбой вышел. Я, честно, им разочарована, потому что в прошлом году гораздо был лучше. Поэтому как-то так. Грусть тоска, когда у вас нет соска. Она реально шваромойка. Она отвратительная. Я расстроена. Но надеюсь, что дети, которые получат подарок, не будут расстроены. Что ж, ребят. Пока. Пока. пока. Подписывайтесь. Увидимся. Пока.